следующей модели, напоминаю, мы пока даем просто обзор, как, как можно оценить разные части системы либо всю, всю систему организации ТАИР с точки зрения представления для, для себя для руководства мы на самом деле для себя давно такую картинку сделали и есть отдельная такая тема это данные, то есть в каком состоянии находится информация об оборудовании в каком состоянии находится информация о ТМЦ на складах и запасах закупках. То есть это все отражается в некой информационной системе, которая управляет данными. Ну, есть такое наблюдение, что в зависимости от вашего уровня развития и понимания ценности данных, есть определенная последовательность от сырых данных, то есть написанных на, в инструкциях по эксплуатации оборудования паспортах на бумаге. Дальше идет некие нормализованные данные, когда появляются справочники. Дальше уровень отчетов. После отчетов можно позволить себе уровень моделирования, то есть сценарные условия управления данными, прогнозирование и оптимизация. То есть это вот такая как бы ступенчатая модель эволюционного развития данных, которая позволяет управлять уже процессом, имея информацию об этих данных. Это модель зрелости данных. Опять-таки мы этому посвящаем там больше половины своего времени в проектах подготовка данных. Если есть, есть интересные, смотрите наши другие материалы.